выполняется сидя, то отдача от него меньше, чем от стоящей версии. Ибо количество блинов на штанге, сев на лавку, обязательно придется уменьшить. В большинстве случаев это правда. Но правда также и то, что сгибая руки со штанги стоя, мы задействуем целый ансамбль мышц от поясницы до ног. Некоторые умельцы подъем штанги на бицепс превращают тяжелоатлетическое упражнение для всего тела. Выглядит это круто, но толку ноль. Другими словами, садясь на лавку и качая со штангой, либо с гантелями, мы делаем нагрузку более чистой и акцентрированной, направляя ее точно по адресу, в двуглавую мышцу плеча. Но ну, как тут не вспомнить Ларри Скотта, первого человека в истории накачавшего бицепс объемом в полметра Главное же то, что накачал он его сидя, сгибая руки на пюпитре, который спустя время все стали называть не иначе, как скамья Скотта. Совет номер три. Начинайте тренировку бицепса с подтягиваний.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 и все связки рук при этом хорошо прогреваются, наполняются кровью, и дальнейшая тренировка рук пойдет просто на ура. Совет номер 4. Качайте мышцы бицепса медленно. Стандартный темп выполнения упражнения от 1 до 1,5. То есть поднимаем штангу быстро, опускаем полтора раза медленнее. Зачем? А затем, что негативная фаза рулит, ибо опускать снаряд на помогает